Добрый день, меня зовут Дмитрий, я из города Екатеринбург. Хотел бы оставить свой отзыв на курс риэлтор профессии бизнеса. Прошел этот курс в ноябре 2019 года, сразу же начал применять тот инструментарий, который дали на практике и в следующий же месяц закрыл первую сделку, был очень доволен таким результатом, потому что Скажем так, изначально не верил, что это может произойти. Но, тем не менее, это произошло, о чем говорили и Дарья, и Антон. Главное верить в себя и делать то, что нужно делать. Что особенного получил в курсе? Новые знания в коммуникациях, новые знания в продажах, новые знания в интернет-маркетинге – все то, что дало просто огромное преимущество перед своими коллегами А я работаю в агентстве Перед риэлторами других агентств Которые даже не понимают, откуда появляются в таком количестве новые клиенты Новые заявки Я сейчас получаю заявки каждый день Работаю с огромным количеством теплых, холодных, горячих клиентов Процесс очень динамичный, результаты действительно высокие, чего и вам желаю, поэтому присоединяйтесь к курсу, это все действительно работает и достигаются высокие результаты. Спасибо.